Рада приветствовать всех собравшихся и присо... тех, кто еще присоединится к данному эфиру. У нас сегодня тема предков, тема рода. И я когда думала, с чего всю эту историю начать, вспомнилось. Первое, что вспомнилось, это фильм «Обыкновенное чудо». Если вспомните, там был замечательный совершенно король, которого играл Евгений Леонов который периодически говорил, что сейчас в нем проснулся кто-то из его предков, и поэтому вот сейчас проснулась бабушка, она была такая наивная и доверчивая, поэтому сейчас у меня можно видеть веревки, сейчас во мне проснулась тетя, а тетя была ого и сейчас я вот тут буду казнить. вот. И а, на самом деле, если посмотреть на то, что откуда у нас берется, наши выборы, Путь, состояние, то там будет много того, что идет от наших родителей, от наших бабушек, дедушек и дальше. Кто наблюдал за этой темой, да, то мне, например, всегда очень интересно наблюдать, ну, у кого больше одного ребенка в семье, у ваших дети или вы не единственный ребенок в семье, или там у вас есть тетя, дяди, да, насколько все разные, при одной и той же маме и папе, очень разные дети во всех смыслах и по поведению, и по принципам, и по энергетике, и много почему. Да? Бывают, конечно, семьи, где, например, все дети похожи на папу, и говорят, что очень сильная генетика, да? но бывает, что у родителей прям ну, вот даже не скажешь, что это родной брат-сестрой. Тем не менее, да, почему так бывает? По нескольким причинам. А, ну вот, чтобы мы ну, уж совсем, у нас с вами не так много времени, тема очень обширная. А, имеет смысл, наверное, какие-то базовые вообще постулаты ввести, чтобы, от, оттолкнувшись от которых, мы могли бы сегодня, ну, не просто вспомнить предков, как-то лишний раз посмотреть в эту сторону. Поверьте мне, это такая тема, которую совершенно точно не вредит время от времени просматривать, даже если вы ну, в теме, в общем, как-то славите или почитаете, уважаете предков достаточно для того, чтобы быть счастливыми. Как это? М -м, кашу маслом не испортишь. Вот. Так вот, а, какие-то базовые принципы, на которые я предлагаю а, опереться, да, какие-то понятия. Первое. А, вот поскольку есть такой принцип целостности отображения, когда если что-то вот здесь так проявляется, аналогичный похожий процесс, он будет происходить точно так же. Вот если представить себе там реку, да, и, говорят река жизни, да, вот жизнь как реку, если представить, и представить себе, где будет разум человека. Разум человека будет тоненькой сеточкой в этом потоке. И сейчас вот я картинку тут такую нарисовала, она, наверное, пока не очень понятна, видно ее в мониторе. Да. Вот, да. Ну, вот эта голубенькая сеточка, Здесь это как раз разум, который э, пытается отлавливать что-то из потока жизни и как-то что-то с этим делать. Да, основная функция. разума – описывать, что там к нему попалось, и куда-то это применять. То, вот, то что, вот это верхнее, то, что я беленькими полосочками нарисовала, да, это то, что называется, ну, то есть если это у нас сознание, голубая сеточка, та зона, в которой мы осознаем себя, жизнь, мир, процессы какие-то, вот, то вот эти беленькие полосочки, это будет то, что называется сверхсознание. Да, это то, что, ну, понятно, какие-то высшие сферы, духовные, там, развитие и так далее. А то, что я написала такими красненькими горизонтальными полосочками, это будет то, что называется подсознание. Вот, если это сравнить с рекой, да, то вот беленькое это будет то, что еще не попало в сеточку, да, потому что она еще не дотекла, она как бы спускается сверху вниз. А красненькое – это то, что уже прошло через сеточку. При этом далеко не факт, что это осталось зарегистрированным. То есть эта сеточка не способна поймать все абсолютно, что проходит через нее. Она ловит только какие-то, как работает разум. Ну вот начинаем мы думать о том, так, хочу купить машину, хочу купить машину. Начинают глаза выхватывать машины, какие нравятся, какие не нравятся. Начинают выхватываться объявления там о продаже. Начинает там кто-то предлагать, вот я продаю машину, не нужна ли тебе. там да, Начинают там по телевизору рассказывать о том, что проводились исследования, вот эти машины лучше, эти хуже и так далее. Вот это работа разума. Э, пошел запрос, оформилась, вот эта ячейка оформилась, и в эту ячейку из вот этого потока жизни начинает попадать, все, что связано с этим. Если вы не оформите эту ячейку, оно тоже будет протекать. Точно так же будут эти объявления о продаже машин, точно так же идут эти исследования, они постоянно идут. Да? Просто они не будут вашим сознанием регистрироваться. Для вас этого как бы не будет. Поэтому я говорю, что каждый человек живет в своей реальности, потому что в зависимости от того, как устроены ваши ячейки, на что вы их заточили, то у вас и ловится. А что-то может у вас вообще не ловится, а у соседа как раз ловится то, что вы не ловите. Поэтому вы начинаете говорить, типа, как жизнь. Он вам рассказывает про Россию, а вы ему про другую Россию рассказываете. да там Или там, про одного и того же человека, про соседа. Он, он одно про него видит и знает, а вы совершенно другое про него видите и знаете. А человек-то один и тот же. Потому что сознание ловит у него и у вашего соседа разные знаки, разные события а другие не ловят, пропускает. И вот это все не непойманное или пойманное, но потом отпущенное за ненадобностью, оседает, да, вот в, в этом потоке того, что называется, подсознание. Вот. Чем, ну, понятно, логика, чем более забита сетка, да, тем хуже течет энергия, тем, соответственно, будет накапливаться, застаиваться то, что в подсознании, потому что подсознание требует вот этой подпитки определенной. Ну, это другая тема просто. Сейчас, если это же перенести на землю, да, что, что у нас тогда где будет? Вот это будет поверхность земли, сеточка, да, где ходит человек и то же самое что-то описывает, что-то осознает. Это будет, собственно, земля, это будет а, то, что называется там, а, не знаю, там небо, да? небо, Бог, а, человек же, вот обратите внимание, верующий, неверующий, христианин, мусульманин, а, я не знаю, там буддист важно, если человек говорит Бог обычно, ну это где Бог, ну где-то там. Ну я, конечно, видела один раз в жизни маленького ребенка, который еще не разговаривает, пока дети не разговаривают еще, они все обо всем знают. И вот я говорю, ребята, была в гостях, я говорю, ребята, используйте ваш, вот ваш сын, пока еще знает все. Чего бы вы хотели у него важного спросить? Ну там они говорят, ну вот мы у него спрашиваем, будет ли дождик там, да? И вот, например, один раз они у него спросили, будет ли дождик. Он так посмотрел на родителей и сказал, папа. И думает, ну, не удалось, не скололось. И они пошли гулять. Вот а, Тучи начали собираться, но они успели до дождя. А, зашли в дом, а папе надо было вернуться и занести коляску. И вот когда он спустился, чтобы заносить коляску, хлынул дождь. И папа промок. Поэтому ребенок ответил совершенно конкретно. Да, дождь будет, но касается это только папы, потому что мы с мамой успеем дойти до дождя. Вот. И а, вот я говорю, спросите что-нибудь более ну, важное для вашей жизни. И они думали-думали спросили у ребенка, где Бог. Я единственно, я такое, конечно, шоу увидела единственный раз в жизни, он начал бегать по дому. Он сначала сказал «М». Ну, все сказали «ну да, понятно, естественный ответ». Вот, но ребенок не успокоился. Он побежал, был тазик с водой, мы там чистили там рыбу, по-моему. Он побежал к этому тазику, ткнул пальцем туда и сказал "ммм". Это уже стало интереснее. Потом он, значит, показал "ммм", и мне уже стало осталось только огонь, понимаете? А мы там был мангал, на мангале, значит, на углях жарили рыбу, и он побегал, нашел этот огонь, ткнул этот огонь, и успокоился. То есть, ну вот он фактически показал на все и вверх, и вниз. И туда, и туда, и везде Бог, да, во всех там силах, проявлениях Он есть. Вот, и если вернуться к теме рода, теме предков, да, то эта картинка нам пригодится. Сейчас я ее пока отложу в сторону, вот, но вот мы говорили, что там это можно назвать сознанием, это сверхсознанием, это подсознанием. Если это перенести на устройство Земли человечества, да, то это будет поверхность Земли, на которой мы живем, это будет Земля, и это будет а, небо, да, небо, Бог, вот, то есть а, и то, и другое для человека важно, вот, обе эти постаси и в родовом потоке это тоже важно, вот, вот такая замануха, которую я объясню немножко позже, вот, а еще один такой тоже базовый постулат, что вот приходит душа на землю, человек приходит на землю, он приходит, ну, я вот эту байку слышала много раз о том, что когда дети рождаются, они ничего не видят, у них пустые глаза. Я не видела таких детей, я понимаю, что они могут быть. И я желаю вам никогда не видеть в жизни таких глаз у младенца, потому что приходит живая душа с опытом, у него не может быть пустых глаз. И если вы видели глаза ребенка, он рождается, в нем уже что-то есть. Еще в утробе матери можно понять характер, что-то про него много, много чаще всего можно понять. А тем более, когда он родился, посмотрев в его глаза, можно много чего понять о том, кто родился, зачем родился, какой, с какой судьбой он пришел. И а, это будут осмысленные глаза, глаза, в которых есть душа. И вот эта душа приходит с определенным багажом. Он разный, он не одинаковый, да, но есть некоторые принципы, плюс-минус, на которые мы можем опираться. Что приблизительно четверть, вот если брать 100%, да, где-то 25% багажа, это предки, это род, это то, что в нашей крови. То есть мы получили свою кровь от наших родителей, наши родители от своих родителей и так далее. В этой крови есть информация, опыт, как карма, как положительный, так и неприятный, да, разрушительный, возможно. Вот этот багаж, он содержится, это то, что в родовом потоке. Распаковывается этот багаж, в частности, через изучение там, характеров привычек родителей, принятие, понимание их каких-то установок, там, бабушек, дедушек, ну и опять, насколько вы можете отследить свой родовой поток. Изучение судеб ваших предков. Вот этот вот ваш багаж можно распаковать, да, да? может быть, что-то вам удастся лишнее, ну, не то что выбросить, но как-то переработать, да, облегчить. Что-то, может быть, наоборот, воспользоваться какой-то благодатью, которая вам от предков досталась. Вторые 25% – это багаж, собственно, души человека, потому что, по моему опыту, те души, которые вот, вот сейчас воплощаются, очень редко воплощаются в том же самом роду, в котором они уже воплощались. Это тоже бывает. Более того, по славянской традиции считается, что души воплощаются, ну как сказать-то, ну коллективом, то есть какое-то какое количество душ договариваются эволюционировать вместе. Они образуют род и начинают, или там два рода каких-то соседних, и начинают воплощаться вот так вот, да, через два поколения, то есть, допустим, бабушка может родиться у внучки, то есть бабушка может быть самой себе правнучкой, если бабушка сама себе внучка, ну, нехорошо, то есть через два поколения на третье эволюционируют души, и а, а, что хорошего в таком раскладе? Души все друг друга знают, не надо тратить время на то, чтобы понять, кто тут родился, что с ним делать, да, то есть уже приблизительно чувствуется понятно, да, есть опыт взаимодействия друг с другом, и а, понятно, что если ваш ребенок был вам бабушкой то вы не будете, наверное, так сильно на него, там, не знаю, там, злиться, орать еще что-то, потому что ну, это же бабушка, да, то есть это душа которая совсем недавно была старше вас по опыту, по мудрости вот, и а, соответственно, если вы там ну, то есть вот эта цепочка да, уважения друг к другу она позволяет эволюционировать а, ну, в более благоприятных, скажем так условиях, но, еще раз повторю мой опыт, наблюдений, там, в том числе в практиках. Э, очень часто сейчас, я бы даже сказала, в большинстве случаев, по крайней мере, на территории там, Советского Союза, постсоветского пространства, э, воплощаются души не в своем роду. По моей статистике, это бывает чаще. И поэтому у человека есть багаж свой личный, отличный от того, что есть в родовом потоке. Иногда вообще отличный, ну, то есть ну, совсем другой. Тогда родители не очень понимают ценности детей, дети не очень понимают ценности родителей, причем то не во взрослом возрасте, а это прям вот еще ребенок. Вот он еще ребенок, да, а уже нету понимания, родителям тяжело с этим ребенком. Почему? Опыта нет, не притерлись, первый раз друг с другом встречаются. Вот, соответственно, имеют свои какие-то острые углы, этими острыми углами начинают тереться это не про то, что мама не любит там ребенка или папа не любит, а про то, что им непонятно, как с ним взаимодействовать, кто родился. Вот. Это вот вторые 25%. И у нас осталось еще половина, то есть еще 50%. 50% это то, что называется свободой воли. Очень важная штука. То есть смотрите, например, какая-то есть программа в роду, если она больше нигде не встречается. Да, вот, ну, в роду, например, я не знаю, там в нескольких поколениях там, предки пили, ну, там, да, в зависимости от алкоголя, это 25% наследственности. В, в личном опыте человека этого опыта нет. И еще 50% они как бы нейтральны, да, у них нет ни, ни опыта. Я не отсутствие опыта пути, они, они нейтральны, с ними можно сделать все, что хочешь. Легко ли человеку в такой ситуации избежать э, семейной участи да, и стать алкоголиком? Ну, сильно легче, чем при других раскладах, потому что и его личный опыт говорит о том, что мне это не надо. Да, и у него достаточно даже не всей свободы воли, а еще там хотя бы 10-15% из оставшихся 50% согласия на то, что лучше не пить, чем пить для того, чтобы человек это, этого избежал. Если в роду есть склонность к алкоголизму, и у человека в личном опыте есть склонность к алкоголизму, да, получается 50% 50 доброй воли, да, человеку будет гораздо сложнее избежать этой ловушки, потому что а, не факт, что все 50... То есть для того, чтобы м, избежать, то есть не стать алкоголиком, как предыдущее поколения. Человеку нужно вся свободная воля, то есть все вот эти 50% сконцентрироваться и сказать, ну нет, вы со мной что хотите делать, и будет по-другому. Гораздо больше усилий нужно будет приложить для того, чтобы избежать такого сценария. Ну, вы понимаете, что вместо слова там алкоголизм можно под, под, подставить все, что угодно, любой какой-то нюанс, любая какая-то проблема, которая где-то как-то могла проявляться в жизни человека. Вот, поэтому, когда мы смотрим, почему этому легко это дается, этому нелегко, дорогие мои, ну вот разные бывают ситуации, еще есть такая история, что вот эти 50% доброй воли, ими надо еще уметь пользоваться. И то воспитание, которое, вот буквально мне сегодня попалась заметка, такая, знаете, вроде ни о чем мимоходом, женщина, которая в Америке, переехала в Америку и там у нее дети в школу ходят. Это написывает, что там математика в младших классах, она очень примитивная. Там просто тесты нужно под... до четвертого класса, они просто подставляют циферки. Там, например, ну округлить там, да, 79 и 82, там, ну округляются, например, в сторону 80. Да, вот эти примерчики надо просто подставить. Причем они пишут карандашом, потому что, чтобы не создавать а, психологического стресса у ребенка, а, если, значит, вдруг он ручкой напишет неправильный ответ, и... И ошибется, да, то есть вот, вот эта ошибка, чтобы это не стало рано, вот он карандашиком написал, ну, неправильно, потом стер, написал правильно, да, и вот ему легче. Вот, то к старшим классам у них происходит дифференциация, те люди, дети, которые хотят заниматься математикой, они начинают заниматься уровнем математики, который у нас в нашей системе образования уже только в профильных вузах, да, то есть нужно поспить там, физмат, мехмат, там, ну, куда-нибудь здесь математика для того, чтобы начать заниматься этим. А они занимаются этим в школе. То есть у них разделить Не хочешь ты заниматься математикой, но ну, ты будешь на примитивном, там, там, 50 долларов, там, плюс там, 90 долларов, там, да, хватит ли мне это, чтобы купить там, не знаю, новый iPhone. Вот на этом уровне, да, но если человеку нужна математика, то а, идут программы развивающие, которые, то есть как бы гораздо больше дифференциация, позволяющие человеку под свои потребности. Не засиживаться. Вот я помню в школе, когда было мне что-то было очень легко и скучно. Мне, честно, на уроках было скучно, а кому-то было тяжело. да и ну, Это уравниловка. Одним тяжело, им лучше, может быть, поменять программу, чтобы они брали то, что им нужно. да А мне было бы здорово, если бы меня поднагрузили чем-то интересным. вот Я бы не скучала на уроках. Вот. Это мы сейчас о чем с вами, дорогие мои, говорим? Ты нить не потеряла еще? Для чего у нас эта история про школу и математику пошла? Про то, что дети приходят не в своем... Что не надо сравнивать, да? Что а, очень сложно а, говорить, вот как... как как Вот так вот есть, вот, вот, други мои, я сейчас вас научу родину любить, сейчас я вас научу предков почитать. Это на самом деле очень интересная и объемная тема, состоящая из большого количества нюансов. Вот это только один из них, да, что род, это, причем есть люди, для которых родовой поток является основным. Все программы, которые есть в роду, если он с ними занимается, если он почитает предков, уважает родителей, как бы они себя не вели, вот, то все он будет в шоколаде. Есть люди, вот то, что я вам сказала, что человек... Многие э, впервые воплощаются в своем роду, да, вот в том, в которым они сейчас воплотились. У них силен личный поток. Им важно слушать себя, даже если это идет поперек. Но вот, если кто читал Оша, он когда описывал свои Оша Раджиниш, да, он когда описывал свое детство, его родители категорически не понимали э, его, у них был были контраст буквально с младенчества с рождения. И э, он описывает э, диалоги, которые происходили с отцом. Ну, вот я отец, я тебя породил, я тебя убью, я могу с тобой сделать все, что хочешь. А он с ним разговаривал, вот, вот, такой вот, видите, шевестик вот такой берет разговаривает. Ну, как бы, ну, на очень <связь> продвинутом уровне. У нас сейчас многие дети так умеют разговаривать. мне это радует, хотя это не всегда бывает удобно. Вот, но это о том, что, ну, о том, что человек... Э, что хорошего в современном воспитании и образовании – это вот, ну, самоуважение, которое больше, чем было, было когда-то. Вот. Другой вопрос, что его перекачивают сейчас, да, это самоуважение уже уходит в какие-то другие стороны. Но если этот баланс соблюсти, то это позволяет человеку идти по своему пути, не оглядываясь иногда даже на родственников. Потому что бывает, что ну, вот, встречаются люди, которые среди родни не имеют близких душ даже. И для них близкие души – это люди, которых они уже во взрослом возрасте встретили, нашли какие-то ну, родственные, близкие, душевные отношения, на которые могут опереться, и они друг для друга являются большими родственниками, чем физические родственники. Так тоже бывает. Вот. И если такому человеку сказать, что ты почитай предков, чтобы они не делали, можно так его погубить, понимаете? Сейчас, может быть, скажу Крамолу. Вот есть родноверие, там, понимаете, там вот знаешь семь поколений своих предков, умеешь их почитать, то есть там а, славить их правильно, и все, ты будешь счастлив. Формально, да, все здорово, но вот по моим наблюдениям, это не единственный фактор, очень-очень-очень важный, очень важный. И вот для тех душ, которые родились в семье впервые, и с которыми не такие тесные связи, и даже может интересы не совпадать, тоже очень важно научиться принимать и уважать таких родителей что они дали жизнь, они, может быть, могли бы другую душу провести, более приятную, удобную для себя, да, но они согласились привести тебя в этот мир. Они тебя там родили, вырастили, выкормили, выучили, могли лучше, могли хуже, но они это сделали, они тебе дали жизнь, они тебе дали путевку в жизнь. Это бесценно, поэтому это то, что имеет смысл научиться ценить всем. Даже если вам кажется поведение ваших родителей неправильным, вы его... бывают разные ситуации, там, да, может, там, как-то папа не так поступил, мама не так поступила, еще что-то, разные же очень ситуации бывают, бывают трагические истории. Поскольку я этой темой занимаюсь очень много лет, то истории у меня тоже накопилось на эту тему очень много. Поэтому все, что я могу сказать, при любом раскладе, важно понимать и понимать, ценить, но без вот знаете, вот есть люди, кто начинают вот как, как это, вот сказали что Богу молиться, да, поклоны бить вот начинает там, пока лоб не расшибет а, вот с предками тоже почитать, уважать надо, но есть еще составляющие вашей души важен этот баланс и если вы умеете соблюдать, ценить чувствовать себя свой путь, то понимаете, дорогие мои, автоматически человек, который чувствует и идет по своему пути он будет уважать других людей даже если для него этот путь неприемлем то есть даже если вам кажется что кто-то идет на ваших глазах в пропасть но при этом вы понимаете что вот есть ваш путь и какие-то вещи очень трудно объяснить посторонним людям почему вы что-то делали может быть с точки зрения морали это было очень плохо а может быть для вас это было необходимо это знаете только вы если эта ситуация чему-то важному вас научила и вы прошли по пути своего развития, познания, да, то значит, эта ситуация есть добро. Даже если вот, ну, она однозначно неправильная, как казалось бы, да. Бывает наоборот, вроде бы правильная ситуация, она может быть разрушительной, знаете. А, вроде не тема совершенно этого эфира, но хочу напомнить такую притчу, когда про учителя, который вместе с учениками шел там куда-то в дальние путешествия и, ну, Шли пешком, периодически им надо было где-то останавливаться, вот они шли-шли и а, дошли до очень а, богатого дома, вот, попросились на ночлег, им, а, их не пустили в дом, их там постелили им в сарае, вот, и а, там на соломе, дали им воды с хлебом и сказали, что вы нам ну, типа, еще и заплатите. Учитель на все согласился, они переночевали. Рано утром он попросил учеников собрать все деньги, которые у них были, и оставить этим людям. Ученикам было непонятно, но они послушали своего наставника, создали, оставили все деньги, и пошли дальше. На следующую ночь они дошли до очень бога... О, извините, до очень бедной хижины, где буквально людям самим было ничего есть, там протекала крыша и так далее. Они попросились на ночлег эти люди. Пустили в дом на самые лучшие места, сами там легли где-то на циновках, отдали последнюю еду, которая у них была. То есть приняли их буквально как, как посланников Всевышнего. Вот. И рано-рано утром этот учитель попросил учеников поджечь дом этих бедных людей. Ученики совсем взроптали внутренне, но тем не менее не посмели ослушаться учителя, подожгли дом, ушли и вот шли-шли-шли, где-то к обеду уже они не выдержали и сказали, мы не можем идти дальше, пока вы не объясните свои действия. Почему человек, который поступил против божеских законов, да, и гостей принял вот неподобающим образом, а мы ему все отдали, заплатили сполна. И почему бедные люди, которые приняли нас самым наилучшим образом, а мы им такой черной неблагодарностью ответили, сожгли последнее, что у них было. Он говорит, вы не понимаете, вы не видите, вы не ведаете происходит на самом деле вот этот богатый человек ему а, он очень много зла причинил и все деньги заработаны нечестным неправедным на слезах и горе других людей и он когда мы пришли он очень хотел ввязаться в одну аферу в одну авантюру и для этого ему не хватало ровно той суммы денег которую мы ему оставили из-за того что мы оставили ему эти деньги он вяжется в эту авантюру и все теряет И получит таким образом и воздаяние, и свой урок. А вот эти бедные люди, они жили на сундуке с золотом. И когда их дом сгорит, они начнут искать, ну, как обычно на пепелище люди копают, ищут что-то сохранившееся. Они найдут этот сундук с золотом и будут жить достойно своей душевной чистоте. И если опять же вернуться к родовому потоку, бывает родовое благословение, бывает родовое проклятие. По моим наблюдениям, дорогие мои, революции и войны, которые мы пережили за последние только хотя бы сто лет, они привели к тому, что очень у многих людей бывает в роду родовое проклятие. Я напоминаю, что родовое проклятие до семи колен держится. Бывают разные степени проклятия. Какое-то держится только на одного человека, дальше оно не распространяется. Бывает на три колена. Есть много того, что на семь колен идет. И, соответственно, там, если там что-то было нарушение, помните гражданская война, брат на брата. Похожие вещи были и в Великую Отечественную войну. да. И истории историй, не буду сейчас забивать этим эфир, когда даже в роду люди знают. Ну, вот приведу один пример. У меня на занятие просилась девочка, я ее не пустила. Просилась девочка с официально диагностированным диагнозом шизофрении. Она мне, ну, очень вменяемая, симпатичная девочка. Она мне об этом сама сказала. Она говорит: я понимаю, почему мне этот диагноз. Потому что это было в Эстонии. У нее дед служил в СС во время Великой Отечественной войны, да, когда пришли фашисты, немцы. Вот он вступил в СС и, соответственно, был карателем. И ее шизофрения это последствия его действий. И она об этом знает. В общем, было такое чувство, знаете, что такая очень светлая душа, она просто это знает, она как-то это отрабатывала. Она говорит, я вообще-то Детская медсестра из-за того, что я во время обострения, у меня нет стопроцентной гарантии, что я не наврежу, что я совладаю с собой, с болезнью, и поэтому мне пришлось уйти. Была удивительная совершенно история о том, вот как человек все понимает, и вот она в своей жизни отрабатывает грехи своего своих предков. Это как раз пример проклятия, достаточно сильного родового проклятия. Чему оно бывает? Кто-то предал, помните фильм «Снегурочка», где мисс Гиль был проклят только потому, что он пообещал Купавне жениться на ней, когда увидел Снегурочку, он от Купавны отказался, то есть он ее не обесчестил, по большому счету, ну что ей мешало найти другого жениха, но она-то его выбрала, и она... Душой открылась этому человеку, и ну, все потоки, и все, и благословение родовое пошло на этого мизгиря, да, и поэтому отказ от женитьбы для нее был, она понимала, что будет дальше, и она его прокляла им. И вот то, что в современном мире а, люди бросают друг друга, не, не оборачиваясь, а, достаточно часто, а, и воспринимается как, ну, не что-то трагическое, достаточно тоже часто если вы пересмотрите этот фильм Снегурочка, вы увидите, что для Купавны мир рухнул. И когда она проклинает Мизгиря, понятно, что это проклятие по самому высокому уровню. Бывают и благословения. Знаете, вот из истории про благословения тоже из Прибалтики. Я просто там в свое время достаточно много работала. И там очень интересные наблюдала вещи. Была женщина, которая абсолютно ни в чем не была... Ну, то есть, нет, она родила трех детей, она формально была там замужем, муж старше ее, но дело не в возрасте, дело в том, что изначально не очень понятно, зачем она выходила за него замуж, между ними не было любви, ну, как бы, вот они жили, он отдельно, она отдельно, дети отдельно сами по себе. А у них была там, я не знаю, как это назвать, комната в общежитии, но которую как квартиру посчитали. Вот если кто знает такие виды жилья, да, вот в общежитии некое помещение, которое, все, что они смогли приватизировать, где они жили, там все вместе, она и муж, и трое детей, вот, и чтобы чем-то заниматься, она начала заниматься цветочным бизнесом, взяла кредит, прогорела, квартиру должны были забрать за долги, дети ее не уважали, муж игнорировал, денег ни на что не давал, и вот, когда мы с ней начали работать, была вот такая ситуация. И она говорит, у меня ничего не получается, даже цели не могу поставить. Я говорю так. Я говорю, трудные случаи я люблю. Если ты сама не остановишься, то мы с тобой разберемся, что с этим делать. И вот мы значит начали с ней работать. Сначала она долго рассказывала, что у нее ничего не получается, но потихоньку стало получаться. И в какой-то момент была одна из... Мы с ней делали медитацию, и как раз связанную с предками, она шла по потоку родовому, и она обнаружила, по-моему, через... Короче, это было перед революцией. Перед революцией в ее роду был священник. По-моему, это был ее прадед, который... Она это знает от кого-то из родственников, ей эту историю рассказали. Но, конечно, она ну, всплыла у нее, и пазл лег только вот после нашей вот этой работы с предками. прадед перед революцией, его сын а, участвовал во всех этих вот э, ну, делах неправедных, да, связанных там я не знаю, там, с отбиранием чего-то, с, вот, э, с убийствами и так далее. И он пытался его вразумить, сказать, что ты не понимаешь, что ты делаешь, что ты с родом делаешь. Но тот его послал, и тогда он сказал, что я не могу тебя отмолить то, что ты сделал и еще сделаешь у меня не хватит сил отмолить эти, ну, твои деяния, даже детей твоих я отвалить, не, отмолить не могу, и внуков не знаю, отмолю ли, но я постараюсь отмолить правнуков. Так вот, ее дети были его правнуки, и когда мы стали смотреть, что вот кто по ее родовому потоку ее подержит, на что она может опереться, чтобы как-то из всего этого болота, в котором она находилась, вылезти. И вот пришел вот этот прадед священник. И он пришел даже не к ней, он к ее детям пришел. И ради того, чтобы судьба ее детей была хорошей, счастливой, он помог ей. Понимаете? Предок. Заранее знал, когда вот его благословение может, чего его благословение может дотянуться, и дети, отмоленные, не дали ей погибнуть, провалиться. Понимаете? Вот. Это вот, ну, можно назвать для меня благословением. А еще благословение проявляется так, когда у человека что-то очень легко получается, как бы само собой. Вот как, ну, под какой-то защитой в рубахе родился и так далее. Это тоже может быть кем-то отмоленное или кем-то сильно благословленное э поток. Ничего ниоткуда не происходит просто так. Все берется откуда-то. И хорошее, и плохое. Сегодня мы с вами говорим о предках. Если вернуться к этой картинке, ну... Рано еще, наверное, к этой картинке возвращаться. Вот самое простое, что мы можем делать с предками. Ну, ну, живы ваши родители, в добрый час. Побаловать их хоть чем-то. Что они любят? Это может быть ерунда. Любит маму мороженое. Может быть, это не очень полезно. Но если она это любит, побалуйте этим мороженым. Побалуйте с душой, вот с этим посылом благодарности за то, что дала жизнь за то, что была рядом в трудные минуты. Мы же даже не знаем всего каких-то бессонных ночей у кровати с температурой под 40 или еще что-то. Только становясь сами родители, мы понимаем, сколько наши родители всего с нами переживали, да? Хотя вроде бы, ну приличные люди. Но если я уверена, что если каждый оглянется назад, он обнаружит какие-то истории, где в общем родителям пришлось как минимум понервничать, а по максимуму, а может быть, очень много чего переживали, держались сердцем, душой для того, чтобы вы все-таки прошли и были счастливы, как-то выровнялись, и выправились и пошли своим путем. Вот. Есть тема того, что если вы будете одну, десять, одну десятую от того, что вы зарабатываете, давать родителям, это тоже будет Выравнивать ваш поток благословения родительского, поток да, того, что возврата того добра, который вам родители дали, сделали за жизнь. Иногда спрашивают, а если мама и папа отдельно живут, как мне эти 10% делить? Да как? Ну, юридически, три раза маме, один раз папе. Это вот прям совсем просто. Может быть, как по душе, ситуации разные бывают. Ну вот если вдруг у кого-то такой вопрос есть, то вот маме три раза, потом папе, потом снова маме три раза. Я думаю, что здесь всем понятно, что и почему. Мы из маминых клеточек все состоим. И даже, знаете, есть понятие зигот. Это первые 16, по-моему, клеточек, да, вот когда вот клетка начинает делиться, первые 16 клеточек, они навсегда внутри нас остаются. Все остальные живут и умирают, а эти живут всегда, пока мы живы. И вот эти клеточки, там одна клеточка папина, да, вот а все остальные клеточки маме. То есть все остальное из мамы. И вот это вот то, что в нас, может быть, в этом душа наша живет, я не знаю, там, сейчас говорят, что она живет в теле, ну, в крови, да. Не знаю, может быть, она живет вот эти готи. Там точно что-то должно такое быть, почему она всю жизнь а, внутри нас остается. Вот вообще ваши предки там, бабушки, дедушки любые непонимания конфликты, претензии могут быть очень объективными но если вы меня видите и смотрите и слушаете подумайте хотя бы о них с благодарностью, любовью они точно так же когда-то вырастили ваших родителей дали им жизнь Благодарением вы тоже живете. Не было бы их, не было бы родителей, не было бы и нас. И может быть, вот если в этом потоке благодарности посмотреть на них, то окажется, что вам нечего делить или там не на что обижаться. Ну, может быть, по-другому немножко увидеться все то, что между вами было. Если вдруг было что-то не очень приятное. Это нужно в первую очередь нам. Нашим родителям, нашим предкам это продлевает жизнь. А нам это дает вот это самую благодать. Больше всего благодати содержится в этом потоке он единственный, я уже об этом говорила, да, есть еще наш личный поток, через выборы, через действия, через поступки тоже добывается благодать, но вот это самый такой, знаете, естественный поток благодати, который на самом деле не так сложно взять, принять, впустить в свою жизнь, это благодарность нашим родителям, и если не служение, вот вы говорите, 10% это минимальная благодарность, материализованная благодарность, которая нам самим же возвращается благодатью, не даром благодарности, благодать однокоренные слова. Вот. Еще раз повторюсь, если к моменту нашего эфира где-то что-то между вами, вашими предками, какая-нибудь там мышь пробежала, Уберите эту мышь из этого потока. Вспомните о том, как о том хорошем, о том самом важном, что есть между вами. Это то, что наполняет нашу жизнь благодатью. А там, где есть благодать, будет и счастье. Вот. Что еще могу сказать? Ну, теперь, наверное, все-таки Перейдем к картинке. Вот. вот. Это вот там, где мы с вами, наше сознание, да, наше здесь и сейчас. Вот мы сейчас с вами здесь и сейчас разговариваем о предках. И как бы еще раз смотрим, осознаем, что мы можем с этим сделать. Ну вот еще, наверное, не сказала про то, что любое славление предков, поминание, почитание, есть празднование деды называются, да, есть в христианской традиции дни, специальные субботы, когда там, ну, все знают там пасхальную, когда все едут на кладбище, там красят яйца, убирают могилки, вот, но и таких дней несколько, да, вот если говорить о христианской о православной традиции, в которой почитаются предки и а, которые как раз вот поддерживают, подпитывают этот поток взаимодействия с родом, с предками, вот. На самом деле, в том раскладе, который сейчас есть на Земле, это нужно и нам, и им. Наша благодарность дает поддержку, духовную пищу им. Это дает возможность им поддерживать нас оттуда. Вот, такой взаимообразный процесс. Одна из очень простых вещей, которую я предлагаю делать, это, например, освещение пищи перед едой. Есть разные очень проговоры. Я напоминаю, что такой проговор, когда предки наши, будьте с нами, ешьте, пейте, это есть уже практически обрядовое приглашение, каждый день, каждый прием пищи так делать я бы не стала и не рекомендовала бы вам, потому что это некое священное действие, далеко не всегда вы настроены, и, ну, это ритуал требующий определенных ну, совокупностей, последовательности действий. Хотите так послать, приготовьтесь, правильно накройте стол, правильную пищу приготовьте, пригласите там родственников, сделайте это пиршество трапезы, да, и правильно завершите эту трапезу. Потому что та пища, которая откладывается на тарелочку для ваших предков, ее потом нужно будет отнести, там отдать духам природы. Там. Вот, это, ну, все нужно довести до ума. Поэтому я бы каждый день так не стала делать. Каждый день у меня, например, есть. Договор, да, это во славу предков, во имя потомков, во благо живущим, во здравии мне. Это то, как я заряжаю пищу, каждый прием пищи. Что я делаю? Во славу предков, я славлю предков. Во имя потомков, я благословляю своих потомков, да, на то, чтобы там все было хорошо. Во благо живущим, это про здесь и сейчас, я возвращаюсь здесь и сейчас. И во здравие, во счастье там, и так далее, мне, да, я как человек, который это делаю, как тот, через кого идет этот поток, я тоже в этом себе, себя не забыла. А почему нет-то? Вот. И если это постоянно делать, ну, вот как минимум это делает пищу вкуснее, более осознанный прием пищи. И, в общем, наполняет нас той энергией, которую мы вкладываем в этот проговор. Плюс это вот такое славление почитание предков, не требующее каких-то гиперусилий или энергозатрат. А просто легко. Во славу предков, во имя потомков, во благо живущим, во здоровье мне. Вот. Нравится, прозить, это очень легко. Вот. И все-таки мы с вами возвращаемся к этой картинке. Так вот, дорогие мои. Мы говорили о том, что вот этот поток это то, что вот небо, да, этот поток это то, что земля. Что у нас сейчас происходит? Ну, мы читаем в книжках о том, что раньше славяне своих умерших сжигали там ладьи, отправляли горящие ладьи. То есть, по сути дела, огонь и вода. Ну, вот похоже на то, что сейчас происходит в Индии, да, там сжигают тела поскольку они очень бедно живут, тела сжигают очень символически, потом это все отдают воде. А, вот. Ну, процесс сжигания нам доступен, это крематорий. Крематорий для меня сильно отличается от того процесса сжигания, который, в общем, существовал раньше, если он существовал в таком виде, потому что это, ну, это версии. Мы можем только... Мы только в книжках про это читали. Так ли это было, кто знает. Вот. И... Но мы видим, что происходит сейчас. Сейчас самое распространенное – это закапывание тел. Вы наверняка знаете с тем, что в Европе существует достаточно большая проблема, потому что есть срок, вот захоронили тело что, через сколько-то там лет, 50-60 лет, следующие захоронят, ну, сравнивают вот это кладбище и следующий слой захоронят. Потому что предыдущие должны разложиться. Ну, кроме там каких-то богатых дорогих мест, да, кладбищенских, вот как мы в Питере, то есть в Питере, в Москве есть кладбища, которые там 19 века, там и раньше, да, которые не ну, продолжают функционировать. В Европе есть и, и из последних новостей слышали, можете почитать в интернете, что в Америке принят закон о том, чтобы не хоронить, а утилизировать тела, перерабатывать и делать из них какое-то удобрение, по-моему, если мне память не изменяет. И еще я читала концепцию, что есть идея вообще вот мертвых людей перерабатывать в некий питательный порошок. Но ну, кто смотрел Обучный аквас», это вот практически один в один то, что есть в этом фильме, да? Такое безотходное производство Люди едят умерших людей, вот, и, в общем, потом умирают, едят уже их, и красота неземная. Вот, дай бог нам не дожить и нашим детям не дожить до, до такого будущего. Вот, возвращаемся к тому, как... Захоранивается у нас в землю. В основном это в землю. Вот. Значит, в нашей картинке, где наши предки, известные нам, вот если кто-то участвовал там в похоронах кого-то из дальних родственников, а, в добрый час умерших в зрелом а, преклонном возрасте, прожив сполна свою жизнь, в землю, да, ходим на кладбище а, к могилкам, которые в земле. То есть, вот где родовой поток, ближний к нам. Земле. Это как подсознание, это как вот эта мать сыра земля, да, то есть а, женская ипостась. Вот, а, мы находимся вот здесь между небом и землей, я напоминаю. А что же такое у нас здесь? А здесь это у нас, ну терминологии много, божественные первопредки. Вообще на самом деле а, сейчас это кажется очень простым и понятным. Когда я вот эти, эту историю про божественных, потому что первопредков вообще для себя открыла, у меня было вплоть до угрозы физического уничтожения, если я начну людям рассказывать про это. Были угрозы такие. Вот, сейчас добрый час это уже достаточно распространенная вещь, в общем, уже как будто бы ни, ни за кем не гоняется. Вот. Еще раз, да, здесь те, кто захоронили в земле, и по моим ощущениям, подозрениям, это совсем недавняя традиция, недаром, ну, мы еще берем там поток, чтобы сильно земля засыпана, и мы не знаем, сколько там было могил раньше, да, но сильно старых кладбищ, я уже не помню, есть в интернете припоминания, младше 17 по-моему, века кладбищ нет, может быть, даже 19 века, в основном все кладбища 19-20 века. Вот, почему? Потому что, возможно, были другие способы ухода, другие способы э, поминаний, либо что-то еще, что сейчас вот альтернативщики копают, не будем в эту тему углубляться. Возвращаясь к вот этой идее, что есть еще то, что называемые божественные первопредки, это вот то, что, говорят, что там наш Бог э, нас рабом не называл, потому что там славянские боги это... Это, собственно, и есть первопредки, и все мы дети даже с Боговы. Да, это, это слово о полку Игореве, это Велисова книга и так далее, где есть упоминания о том, что а, достаточно много м, даже в христианской литературе упоминаний о том, что а, очень совсем недавно еще на Руси было то, что называется язычество и христианство, оно прям совсем-совсем недавнее. Никаких там не с XI века, а сильно-сильно позже. Если присутствовало какое-то христианство, то оно было параллельно, и большая часть все равно продолжала быть языческой. Когда я была в Киеве, в Зеленецком монастыре, там напрямую рассказывали о том, что ну, вот существует в, в, в монастырях пометование о том, когда идолище Перуновы и, и, и даже Боговы сбрасывались в Днепр и не тонули, люди бежали вдоль реки с молитвами, с обращениями значит, вот этим идолищам, эти идолища всплывали, то есть церковники ничего не могли поделать с этими идолищами, они все время всплывали, в результате их там какими-то камнями чем-то, и все равно э -э, идол Перуна всплыл, и в Зверенецкой летописи это зафиксировано. М -м, ощущение то, что то уж совсем недавняя история. Вот, так вот это вот то, что сейчас называются, может быть, славянские боги, может быть, это ангелы-хранители, может быть, это… А, они отличаются а, а, уровнем вибрации, и вот я не могу сказать, что я все про это поняла, я не думаю, что вообще кто-то из нас все про это понял. Да, есть какие-то вещи, там у шаманизма в шаманизме много про предков, про силу предков, про то, как этим пользоваться. Вот. Но я все-таки хочу сказать про вот этот верхний поток то, что называется сверхпос... сверхсознанием, то, что называется, родовым потоком. Когда я начала делать практику не только погружение вот, в, вот в массовую землю да, то есть, как бы то, что у нас называется погружение в родовой спуск в родовую пещеру, и встречи с недавно упокоенными умершими там, ну, бывает по-разному, потому что вот эти предки могут через землю тоже к вам прийти. То есть, в принципе, через родовую пещеру к вам могут очень ну, разные предки к вибрационно прийти. Но вообще-то в земле упокоено не так много поколений наших предков. И это я говорю достаточно официально, потому что этими исследованиями занимаюсь много лет и а, с, много... Примеров наблюдал, да то есть некую статистику я собирала, потому что когда человек начинает общаться с родом, что у него там оказывается. Конечно, страшно, когда проклятый вот страшно. У меня за всю жизнь один мужчина такой занимался, которого, когда он спустился к предкам, к нему пришло несколько человек, все какие-то были поколеченные, какие красивые и так далее. Никакой радости никто не испытал. И в общем, он понял, что, скорее всего... Он хотел жениться, что, скорее всего, вряд ли получится жениться или продолжить род, потому что ну, не на что опираться, род загиблый, есть такое понятие загиблый род. Я очень рада, что за всю мою жизнь я только один раз такой живой пример видела. Но один пример я это видела. Вот. Все души желаю, чтобы у него получилось пройти свой путь более благоприятно чем я сейчас озвучила. Я вам рассказываю, что вот он сам рассказывал про взаимодействие со своим родом. вот все деформации им 100 150 лет родовым проклятием тоже приблизительно в этом области возможно это связано с потопами и вообще с некими катаклизмами с изменением условий жизни на земле да? а здесь как раз вот я говорю что я не готова вам заявлять об этом как истина в последней инстанции но когда я поняла что к предкам можно идти не только вниз но и наверх то вот здесь стало совсем интересно потому что вот эти родовые потоки у нас очень разные и какой-то поток идет человеческий, потом идет поток который мы бы назвали божественным ну почему души больше выше и больше света в них поэтому для нашего восприятия они вот как боги да? но это в родовом потоке это души в родовом потоке а еще дальше идут разные цивилизации поэтому Которые вообще могут выглядеть не как люди. Вот. И, и иметь разные энергетические там, составляющие, там, разные планеты, разные системы вообще там звездные. Да? И вот это очень интересно, потому что люди, с которыми я работала, они друг друга не знают. Я перед медитацией не рассказываю, что может быть. И когда они сами с вот такими глазами мне начинают эти вещи рассказывать в разных городах, в разных сторонах света что ли да вот так скажем ну, вот как минимум на постсоветском пространстве люди вспоминали и уходили потоками в разные цивилизации поэтому я бы сказала что на опыте работы с родовыми потоками у меня есть мои личные доказательства того что мы с разных планет с разных миров Взаимодействие с родовыми потоками дает возможность нам понять почему мы такие, почему мы это любим, это не любим, вообще зачем мы здесь, кто тут наши кто не наши и так далее вот к сожалению формат нашей встречи не позволяет эту тему там развернуть эпическими полотнами да? поэтому я бы вам предложила просто медитацию, которую может быть кто-то... На сколько будет? Минут на 5-7. Нам нужно будет перезапустить. Час а сколько он у нас был? Хорошо. Значит, мы тогда сейчас отключимся, чтобы перезапуститься, потому что формат час, он почти прошел, и чтобы сделать медитацию, мы сейчас зайдем снова, не уходите далеко. Вот все, что можно было, наверное, сегодня сказать полезного. Я надеюсь, что во всех вот этих вот... Все равно мы достаточно много поразворачивали разных тем. Каждую из них можно брать и отдельно исследовать. Там есть о чем поговорить и есть что сделать полезного. Вот. Поэтому ну, можете какие-то запросы писать. Мы, опираясь на них, в следующий эфир можем скорректировать под ваши какие-то запросы, пожелания. Вот. А сейчас мы отключаемся и там, через пару минут выйдем обратно на связь для того, чтобы сделать практику, самую простую и безопасную практику взаимодействия с вашим родом, родовым потоком. Подключайтесь к нам. заново.